Ребятишки, всем привет! Сегодня вот решил выпустить вот такой коротенький видеоролик. Короче, ну, понимаю, что уже скоро зима, осень, надо заготавливать дрова. Тоже думаю, заготавливать дрова. Ну, как бы не официально с билетом, а в том году я занимался валежником. Возил на мотоблоке дрова. Валежные вот эти бревешки. Ну, как бы я ничего, нигде не интересовался, не спрашивал, что почем. Вот нынче, вот сегодня именно позвонил я в лесхоз родного города узнал, что по говорю, как вот, допустим, я везу валежник, и меня останавливают либо лесники, либо гаечники, и как мне доказать, что это валежник. Ну, говорит, вы можете не переживать, как бы сказали, что с этого года, короче, разрешено вывозить валежник беспрепятственно, они просто могут посмотреть, если, допустим, у вас там нет живых деревьев, ну, которые вот нынешние, допустим, повалены, то все нормально. Вот а нынешними деревьями считается вот допустим в этом году свалилось дерево и у него допустим хвойные ну зеленые еще допустим на хвойных деревьях или вот допустим береза зелеными листьями желтыми вот на следующий год как она вся вот эта вот фигня отвалилась тогда все она уже считается негодным деревом и это говорит вы можете без ведома лесхоза собирать валежник туда-сюда короче но я говорю это а по каким дорогам можно двигаться в лесу? Ну, говорит, везде можете, только свежие не топчите. Как бы дороги, вот по любым лесным дорогам ездить беспрепятственно. А сухостойные нельзя сваливать, которые сухие стоят деревья. Вот это нельзя, которые, как бы, это, на корню вот эти вот. Ну, так, говорит, все можете собирать беспрепятственно.